Всем здравия огромного. Вот тоже выбрался за грибами. Вот такое полетие у нас наступило. Солнышко вышло, тепло стало. Больше 20 градусов по ощущению. Вообще тепло. Вот. Ходил тут под осиновой рощицей, под лепом. Тут находил под березовики, под осиновики. Сейчас прошел, пока ничего не нашел. Зато нашел вот такой. Зонтиару <смех> большую. А, так что Игорь тоже у нас зонтики поперли. Здорово. А, Все лето здесь сейчас. Все Симметравия. Вот еще маслята попались мне. Несколько штук уже собрал. В основном они крупненькие, уже переросшие. В основном червивые. Но бывает, хорошие попадаются. Сейчас посмотрим. Чуть-чуть червененький, но в принципе пойдет, соли замочить его нормально будет, а вот и подосиновичек хорошенький, наконец-то, странно, не в лиственном лесу, обычно в лиственном они встречаются. Вот такая радость сегодня первая. Тоже всякие рядовки попадаются, паутинники. Не собираю, но так что. Хотя паутин много, но пока не беру их. хожу, Плазмой тоже пробе. Видишь, больше хороших грибов будет. Лес очистится. Свеле, типа быстрее наступишь. Так, Дед, немножко в тени, тут насекомые чуть не очень, а солнышки прямо отсеют. Тут без нами оживают, летают. Одна стрекоза тут за мной летела. Видимо, понравился ей. А вот еще что нашел. Хороший грибок, немножко старенький, но думаю замочить его в соли нормальный будет. И вот молоденький еще есть, три штучки, красота. Пошел, всем здравия. Снимал сейчас видео, неправильно это, снял в WhatsApp, оно не записалось. Вот на даче сейчас у нас во все солнышко. Немножко ветерок, конечно, но нормально. Вот тоже у нас желтая слива. Черноник. синяя слива, мы уже почти все собрали, там еще есть одно дерево, тут вишня была, мы все собрали, вишня растет, вот такие бочки под воду, там сосед же что-то проглопили, Сарайка с туалетом, птица, малинка, Малина остатки. Пять вишня, еще осталось. А еще немножко есть воду дали Берим, воду дали сняли а, ну сейчас решим вопрос вот тут старой домик они участок прикупили делать конечно надо крышу все такое виноград Наград тут уже остатки вот немножко осталось из него компот варим наград с яблоками. Яблок штук 10 у нас всяких разных слива еще. Тоже собирать надо. Сегодня выходной что-то у нас там. Трактора нету, вот своих на дачу повестка как раз уверенки тоже выходные. Тут здесь баню хотел строить, ну, точнее построил половину. А это их домик. Яблок сколько. Тут ведро. Тут еще ведра три. Еще собираю вот с очком таким. Сделал примотал. Еще палку удлинитую такой сделал. Хорошо достает высоко. Стрелянки нет, так им удобно собирать. Вот, там воду дали надо? Да, шланги мы сняли. Вот. Не надо, знаешь? Какую не бочку сегодня они купили под воду. Пластиковую болочную. Полторы тысячи стоит. Вот такая кухонка здесь. Там второй этаж. Ну, там пару кровати переночевать сейчас не ночу никто с животными не уедешь особо надолго вот. такие дела такая дачка ладно всем добрать пластырь это всех благ